кто снова скажет, смысла нет Все под солнцем заняты места И о нас с мега теми скажет Все ясно потеряно И покрутит пальцем у виска Нечетз не пройденных дорог, И еще не найденных миров, планет новых растопил Пускай это пока мечты, но мы оставим там следы. Следую. Звездам подними. Где-то там может наш тут с тобой зеленое солнце, с голубой травой и мир другой вниз головой. От корабли Покой только снится Нам звездной пыли